приветствую с вами опять я Сергей Бердачук мы продолжаем курс по контекстной рекламе на прошлом занятии я уже говорил про то что очень важно определить целевую аудиторию то есть те люди которые, которым вы продаете то есть вам надо определить прежде всего это продукт и рассматривайте то что человек это потенциальный клиент и ваш продукт очень классно есть пример наверняка вы смотрели фильм аватар вот представьте что вы управляете вот этим аватаром вы на самом деле где то здесь вам надо управлять этим аватаром точно так же кто то там со стороны управляет аватаром вашего продукта то есть, тот продукт который вы хотите продать например концерт чтобы хорошо понять какие проблемы у ваших клиентов есть отличное упражнение называется именно вот этот аватар когда вы берете диктофон и завязываете диалог я, что хочу? я хочу попасть на концерт ищу там концерты в Москве, например какого-нибудь артиста например, Брюно Пертье да? что ваш продукт Должен предоставить. В данном случае наш продукт это описание, как купить этот продукт. Какие концерты, что конкретно человек получит. Ну, Даже может концерт не очень хороший пример. А например, если рассматривать, человек стоит перед выбором планшета. Какой планшет ему купить? Есть, например, у него есть альтернативное решение купить планшет Apple или купить планшет на Android. По характеристикам человек далеко не всегда знает насколько они соответствуют там какой-нибудь Nexus и задает вопрос планшеты там сравнить планшеты сравнить Apple там с Android там, или Nexus те запросы которые человек вводит в поисковую систему мы должны при помощи поисковой система определить, какие конкретно... Ну, изначально мы вообще предполагаем, какие запросы человек делает. Далее мы будем рассматривать, как эти запросы выделить и определить, что реально интересует людей. То есть не те, которые мы сейчас предполагаем. Первым этапом мы должны нарисовать. Вот я... Завести этот диалог, записать его на диктофон и дальше проанализировать. Вы должны понимать... Вот обязательно это записать, прослушать. Потому что, когда со стороны прослушиваешь, разговор продукта и клиент описывает свою проблему, продукт описывает, как эта проблема может быть решена. Обязательно сделайте это упражнение. Понравился урок? Внизу есть кнопка соцсети. Кликаем. И вам откроется ссылка на запись этого урока. Удачи!